Пустыней злойною бесплодною Иду я узкою тропой Уж близко, близко моя Родина Меня проводит Проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется, И землю ночь объемлет тьмой, Вокруг а все тьмой густой покроется, Мне путь осветит Дух Святой. Пустой покроется, мне путь осветит Дух Святой, Тогда в пути к небесной родине, родным я стану, как чужой, И если все друзья изменят мне, мне не изменит. Дух. Редактор Что здесь имею я, Отнимет смерть своей рукой. Наследием плоти станет тление, Со мной лишь будет Дух Святой. Наследием плоти станет тление, со мной лишь будет дух святой Когда враги толпою грозную Меня окружат как стеной лицом не смертных гнет зайду Победу даст мне дух святой Игнят угрозою Победу нас не идут святую.